Привет, меня зовут Сергей и данное видео будет полностью посвящено инкубатору hd 48 ab Это автоматический инкубатор пластиковый. Будем смотреть. Я в этом видео его распакую, мы посмотрим, что идет в комплектации и будем клацать, нажимать на кнопочки. В общем, полностью все, что вам нужно о нем знать, вы в этом видео узнаете. Итак, как и каждый инкубатор hd данный Инкубатор сделан из пластика и упакован вот в такой замечательный пенопластовый кожух. То есть у него две функции. Это прежде всего защитить данный инкубатор от механических повреждений во время транспортировки. Ну и во время инкубации им также можно пользоваться, то есть он будет очень замечательно держать тепло в нем, если инкубировать мы его пока снимем состоит из верхней крышки здесь у нас блок управления с кнопочками такая клавиша включения-выключения с обратной стороны вентилятор под низом нагревательный элемент провод для соединения с лотком автопереворота Нижний ярус состоит из лотка. Лотка, он внутри, вот он, провода, такой вот колбы для долива воды. Будет у вас в комплекте еще инструкция на русском, ну и оригинальная на английском. Вот такой вот лоток на 48 яйц, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ячеек. Для яиц и 6 кареток. Моторчик. Потом вот такая сетка. Когда идет уже проклев яиц, вы вынимаете лоток автопереворота и перекладываете все яйца на сетку, чтобы им удобно было проклеваться. И вот такой вот поддон. Поддон. Как вы видите, в поддоне сбоку есть где-то. Вот она, вот тут вот дырочка есть, через нее вы будете наливать воду для создания необходимой влажности. Поддон разделен на такие секции, вот их тут раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. и четыре маленьких. В общем, условно 10 секций. Смысл в чем? Чем... Больше площадь испарения вы создадите, тем выше будет у вас влажность. Соответственно, вы можете еще во время тестировки, настройки данного инкубатора попробовать залить некоторые секции и посмотреть, какая же будет у вас влажность, необходимая для инкубации. Вот. Давайте теперь его рассмотрим поближе, рассмотрим блок управления. Блок управления данного инкубатора состоит из дисплея, клавиш SET, то есть настройки, и клавиш плюс и минус, то есть понижение, повышение температуры. Чтобы настроить нужную вам температуру, вы нажимаете однократно клавишу SET, и вам отобразится установленная вами температура, заданная. Вот, 38 по умолчанию. Клавишами плюс и клавишами минус вы можете ее регулировать. В принципе, это... Все настройки, которые вам нужно знать. Есть также клавиша включения или выключения инкубатора. Все. Для обеспечения притока свежего воздуха в крышке инкубатора в правом верхнем углу вы увидите вот такое вот вентиляционное отверстие с такими дырочками небольшими. И... С обратной стороны крышки вы увидите вентилятор. Я вот уже подготовил, открутил болтики. Вентилятор. А под вентилятором нагревательный элемент. Вот это тен, который закреплен к металлической пластине. Значит, тен высокотемпературный. Он очень хорошо греет, нагревая собой всю эту пластину. Вентилятор, струя воздуха направлена на него. Он обдувает его, охлаждая, и, соответственно, теплый воздух будет по верхней стенке и по боковым стенкам перемещаться вниз к яйцам. В принципе, это и все. При сборке данного инкубатора вам нужно будет всего-навсего соединить верхнюю крышку с механизмом переворота. Вот так, с помощью такого соединения оно легко вщелкивается. И все. Переворот будет срабатывать каждые 2 часа. По умолчанию это значение оно никак не регулируется. Итак, в данном видео я вам рассказал полностью всю информацию о данном инкубаторе. Заходите на наш канал, подписывайтесь на него и вы там также увидите еще обзоры на остальные наши инкубаторы. В комментарии оставляйте, что вы думаете об этом, что вам не понравилось. Возможно, что нужно еще рассказать, что я упустил. Ставьте лайки, жмите на колокольчик и до встречи в новых видео. Пока!